Елена, да, он Мы приехали из Финогорской школы. Это учитель Елена Викторовна Панкратева, а я ее ученик Алексей Огнев. Итак, на столе у меня лежит, лежат три подарочка. Итак, первый вопрос в зал. Кто такие были корабельники? Смотрю, чья первая рука. Вот мальчик в розовом поднял руку. Может быть, тот, кто делал корабли? Итак, во-первых, это те, кто делал корабли и с этим кораблем ходил. будет так говорить по данным нашим принчам и на голском шкле мальчиков но во-первых карабельники раньше это были те кто ходили по это и Швеция, и Норвегия, и Финляндия, и Карелия. Они занимались торговлей. Они покупали вещи и продавали у себя. И сегодня наш корабельник Алексей Огнев немножко расскажет о карелах. Мы карелы, народ финоугорской группы, и сами себя мы называем карелайзет либо карелайзет. Нас чуть больше 38 тысяч людей на данный момент. Первые упоминания о нас датируются старинными хрониками X века. Однако наши предки жили на берегах Приладожья еще издавна. Они именовались племенем Весь, из которого вышли вепсы, карелы и некоторые другие северные народы. До прихода карелов на земли Приладожья здесь обитало малочисленное финно племя Саамов. Корелы принесли с собой навыки земледелия и скотоводства, опыт построения сурубных построек и хорошее знание кузнечного дела. Огромное количество воды и водоемов способствовало развитию рыболовства. Одной из особенностей карельских традиций является огромное количество духов и богов вообще во всех сферах жизни. То есть предки и духи окружали нас повсюду. В лесу одни духи, на озере другие, дома третьи. И со всеми нужно было как-либо взаимодействовать. Мы могли их задабривать, дабы они принесли нам хороший улов или удачу. А также мы могли их отпугивать, чтобы они не принесли нам зла. Для этого мы использовали различного рода заговоры обереги, талисманы и соблюдали приметы. Например, рыбаки, варившие уху на берегах, приглашали святого Петра, покровителя всех рыболовов. При этом мы не забывали и о духе озера, грозном водяном, которого обязательно нужно было задобрить перед выходом рыбалку, а в случае удачного улова отблагодарить. Были свои приметы и у корейских земледельцев. Например, сеяли мы только в растущую луну, а в поле нужно было выйти затемно и желательно на голодный желудок, дабы разжалобить землю. Если мы сажали репу, то в поле обязательно клали хворостину, чтобы она отгоняла от посевов зайцев. Мы являемся с Алексеем э, настоящими Карелами. Только я Северная Карелка, Алёша у нас Южный карел. И следующий вопрос э, публики. Как называется мой головной убор? Так, девочка, первая Чипец". Так, чепец полноси. Чепчек. Чепчик. Чапка. А, я думаю, что все-таки давайте мы отдадим а, наш приз а, девочке вот, сарафан, да? Поздравляю. Да, а, действительно, ЧПС. Чипец... Да, понимаем. А, так как вот, мы изучаем, конечно, корейский язык, мы знаем, что ЧПС по-корейски будет сорок. И этот а, чепец по-корейски называется 40. По костюме могу сказать одно. Елену Викторовну Понкратьеву в традиционном древнем северокорейском именно праздничном женском костюме. Я же сейчас стою здесь, в костюме для повседневной жизни. Лёша, а ты расскажешь нам о костюме или все-таки споешь? О костюме еще что могу сказать, так это то, что лучше вам прочитать в нем из презентации вместо долгих и скучных лекций. А фоном и я спою вам карельскую руну.